Изначально, когда мы здесь начали жить, вот даже написано дом. Сделали такую табличку. У нас вот был дом наш. Очень много. 8 лет мы здесь провели в нашем доме маленьком. Нам очень нравилось здесь. Хорошо, уютно было. Это летняя кухня в полном беспорядке. Здесь шкафы который нам привез сын от своего, свой кухонный гарнитур. А это вот наш гарнитур, очень-очень старый. Прям, я не знаю, сколько ему, более 30 лет уже. Мы его решили разобрать безжалостно и поставить новый. Когда-то мы здесь жили, когда строились, строили когда дом. Мы здесь жили, нам все здесь нравилось. Вот у нас здесь такой холодильничек маленький стоит. В рабочем состоянии так все все работает И вот мы хотим хотим сейчас заменить этот старый гарнитур которому действительно очень много лет на более новый решили мы разобрать этот старье все сыпется посмотрите все такое неровное все рассыпуха рассыпуха это вот это, части части гарнитура Тепло на улице. Вот, вот, соберем. и будет здесь у нас приличнее. Летняя кухня нам нужна. Я здесь делаю всегда заготовки свои лет, летом. И дети здесь играют. Здесь у нас стоит вот диванчик, холодильник. Все имеется. Я им, например, стряпаю пирожки, приношу сюда, дети собираются. Вот у нас такие маленькие окна здесь. Наша летняя кухня. У нас здесь есть и свет, и бредка ну, типа, здесь когда-то мы готовили. Вот вода. Все, все здесь имеется. Вот такой там шум стоит. Это муж разбирает шкафы. Прощание со шкафами называется. Прощание. Да, как 30 лет висели, теперь все. Пора, пора их Хорошо делали, Миколь, еще не вся отваливается. Хорошо делали? Качество есть. Качество есть, это качество советских времен. Еще по талонам покупала, по великому блату. О, Господи, а надо же. О. Еще один шкафчик разобран. Уж такие шкафы приличные прям, да? Вообще. Да. Вообще я пропускаю. А? Уже... Вот эти? Да. Нет, или те, которые висели. А? Те, которые висели наши. Вот эти столешницы, мне Ну нижние столешницы, вот так что верхние. Лучше смотрятся, чем у нас были. Надо будет заменить под да? холодильником вот процесс пошел таким образом у нас меняется в летней кухне гарнитурчик стоял уже 30-летний сейчас вот вроде бы все должно поменяться у нас в лучшую сторону шкафчик еще остался один на весной и наверное мы вот сюда его пристроим у нас такая полочка была когда-то. Тоже уберем ее, вот эту полку, и повесим сюда этот шкафчик. Вот он как пишется здесь. Как раз и по размерам подойдет. И будет у нас совсем неплохо. Ну, как-то по-другому скажем. Как-то по-другому что-то меняется. Что-то меняется. Как все получится, я вам покажу обязательно. Это какие-то перемены. Вот так шкафчик пристроился. Мне нравится. Прибили панель. Ну, в общем, работа продолжается. Ну вот и подошла к финишу работа по переустройству нашей летней кухни. И вот так хорошо и очень даже мило эти шкафчики здесь пристроились. Вот самая крайняя у нас. Секция нижнего шкафа, это была мойка, мойку убрали, необходимости в ней нет, потому что шкаф такой, знаете, прямо рассыпался, развалился, внутри поставили, так я сейчас покажу, вот таким вот, вот так вот поставили полочку, и тут у нас вот мусорный лоточек будет, и все, и все, очень даже неплохо и сверху сделали вот эту панель это знаете это крышка от шифонера вот еще мы ее тут маленько подшаманим плаком покроем и старый шифонер разобранный и вот так все пошло в дело здесь видите как мы когда летом делаем шашлычки какие-то то мы конечно домой не ходим мы берем все отсюда у нас здесь посуда скажем так попроще мы ее домой не носим туда. Эту посуду, она у нас здесь. Например, здесь чашки таким образом тоже с тарелочками. Потому что где булочки кушают, где пирожки я стряпаем. Вот так выглядит шкафчик. Знаешь, все, не буду показывать. Так, здесь вот у нас стол. С кухни принесли стулья, которые туборетки, на туборетке я заменила. Здесь очень-очень у -очень нас старый диванчик стоит. Он даже такой вот залатанный. Мама тут его латала когда-то. По наследству нам перешел он. Ну, идет тут. Вот, вот главное дело было посидеть детям. И все. Самое главное. И летом я, конечно, здесь вот что-то готовлю. Режу. Мне здесь нравится. Вот здесь у нас холодильничек маленький. Вот, кстати, тоже навесной шкафчик очень неплохо. Здесь вот прям по размеру вот он стал. Знаете, мне самой очень даже нравится, потому что, конечно, это какое-то обновление. Это внешний, кажется, что он прям, ну, вот такой вот. Но есть недочеты в гарнитуре, вот надо их немножко будет подшаманить, подкрасить. Ну, это, я думаю, все дело такое наживное, все это сделается. Помоем пол. У нас есть поласик тут такой тоже. Дети привезли за ненадобностью. У внучки есть ролики. И летом они вот не заходят в дом, здесь переоделись, все оставили. Вот это отдельное помещение, где дети себя очень свободно чувствуют. Им нравится здесь летняя кухня. Летняя кухня, наше первое жилище, с чего мы начали строительство нашего дома вот на этом участке, где сейчас мы и живем. Thank oh. you.